Ворона слышит, меня слышит. Видеть нас не видел. Козлик молодой. Откатались с вороном полтора часа и видели трех штук. От нас выскочили две косы и кослик тоже вроде молодой и потом видели по полю метров 400 от нас козёл косой бежал Куда-то дорогие к ворону. Ну а все уходим, а то ему уже охота. Метров тут 25 они мимо меня пробежали. Козу увидел сразу за ней. Пытаюсь найти светлячка. Или не знаю как он правильно по-научному называется. Камера, наверное, не сфокусируется. Я называю их светлячки. Ярко-ярко загораются. Вот где-то сейчас тут рядышком один засветился. И не видать. Притоился. Время уже, в общем, 10 часов. Темнотища Вот он куда-то еще светанулся и опять не видать. Видели с вороном, в общем, еще двух лосят. Или сидели они, вернее стояли, паслись, либо лежали в кустах. Увидел их ворон первый, метров двадцати, они оказались боку. Напугался, дернулся в сторону. И одного видел стоял. Камеру включил, она вообще не видит, уже темно. И в общем, когда потом побежал, минут пять стоял, наверное. Ворон на него смотрел, он на нас. Я уже потом начал настройки. настройках вспышку искать. Вспышка у меня отключена. И вот минут пять он стоял и потом побежал. И следом за ним второй из кустов выскочил. Вот так вот вот. Блин, светится еще в стороне. Вот, не знаю. Блин, погас опять. Сейчас попытаюсь вспышку включить. И будем искать в общем если я правильно определил вот эта вот штукенция светится не знаю какое именно место у нее светится Ну я понял, что это Вот почему светится а у него жопка Всё. Попытаюсь посадить Но Вспышка, видимо, перекрывает на руке сейчас он включался. Не так ярко. Да, ты спрятался. Не так, в общем, ярко горел, вот как по лесу едешь. Прям как светодиод горит. Ну, включался.